приветствую вас уважаемые представители знака зодиака Дева сегодня мы с вами будем смотреть что будет происходить в вашей жизни на время движения Венеры по вашему символическому девятому дому по знаку зодиака Телец ну, телец непосредственно связан с удовольствиями, с такими прекрасными вещами как дорогая вкусная еда комфортная обстановка это красивые люди ну и учитывая что для вас эта зона связана с дальними поездками, с путешествиями, с философией, то, возможно, ваша активность будет направлена, и не просто будет направлена активность, но и легко будет все складываться и удаваться именно в этой сфере деятельности. Со всем, что далеко и высоко. Я бы даже еще сказала, что, наверное, это период с 14 апреля по 8 мая будет очень благоприятен для решения каких-то творческих проектов, для их осуществлений, для поездок. Если кто хочет просто отдохнуть, может смело езжать в путь. Если кто-то хочет поехать с целью, может быть, как-то там расширить свои возможности, расширить свою сферу влияния, расширить свою деятельность, то тоже, собственно, этот период будет вам как раз благоприятствовать осуществлению этих намерений еще хотелось бы обратить ваше внимание на период с 17 по 27 апреля в этот период венера будет постепенно приближаться к урану пик будет соединение на период с 22 по 24 апреля сама по себе планета уран она дает эффект неожиданности и Венера соединяясь с ним она может приносить такие события как любовь с первого взгляда как неожиданные финансовые поступления ну, в, вашем случае, это, в вашем случае это некий будет аспект удачи который может коснуться любой сферы и особенно он будет благоприятствует тем, кто родился. Внимание, в период со 2 по 8 сентября. Вот. Вы, среди вас может оказаться очень много счастливчиков. Но, ну, возможно, кому-то повезет, кто еще рядышком, где-то возле этих дат родился. Понаблюдайте, напишите потом, если сбудется. На что еще есть смысл обратить внимание? До 19 апреля. Я думаю, что для многих из вас были какие-то активные дела, с, связанные с финансами ваших партнеров, может быть, вы решали вопросы в плане получения этих финансов, может быть, вы как-то с трудом это удавалось этого добиться, Ну, как-то. После 20 числа ваша активность падет, и все-таки большинство из вас решит расслабиться и, может быть, просто переместить свое внимание на что-то другое. Захотите немножечко отойти, успокоиться от быстрых развития событий, от скорости, от необходимости быстро принимать решения. С 21 по 28 апреля Венера будет образовывать квадрат к Сатурну. Ну, давайте посмотрим, что тут у вас может произойти. Где ваш Сатурн? Он у вас в водолеи. Водолей для вас это зона работы. Значит что, если ваша работа будет ну, неким образом связана с какими-то иностранными инвестициями, они находятся далеко, нужно туда ехать, нужно договариваться, то вот как раз в этот период договариваться с иностранными партнерами неблагоприятно. Могут быть некоторые трудности. И если вы можете, то лучше все-таки перенесите на другой, более благоприятный период решения этих вопросов. С 23 апреля Марс переместится в знак рака из близнецов. Для вас, близнецы, это зона дружбы. Вполне вероятно, что до 23 числа, вы, извините, не дружбы, а карьеры, до 23 числа вы были максимально заняты решением своих карьерных вопросов. И теперь, как-то учитывая, что... Марс перейдет более спокойный для вас знак, переместится в зону дружбы, вам как-то захочется больше отдыха, больше получения каких-то приятных эмоциональных впечатлений, тем напряжение в плане работы. Ну, правильно, делаю время, технике час, тоже нужно отдыхать. С 29 апреля по 4 мая будет работать секстиль от Венеры к Нептуну. Нептун для вас это зона партнерства. Это период очень благоприятный для взаимодействия со своими партнерами, для дружбы, для любви, для знакомства, для общения, для договоренности. Все будет получаться очень легко, слаженно. Вы будете находиться в очень хорошем расположении духа, эмоционально будете наполнены. Ваши партнеры будут находиться в таком же состоянии. Также это период благоприятный приятен для зачатия, для любой вашей творческой активности и можете смело в это время расслабляться и придаваться удовольствиям. С 3 по 8 мая включается трин от Венеры к Плутону смотрим где ваш Плутон так это раз два три 4, 5 зона любви верно раз два три четыре да зона любви любовь и деньги и деньги любовь издалека смотрите здесь будет благоприятный период для тех у кого есть связи с иностранцами знакомства с иностранцами также возможны если вдруг кто-то поедет на отдых в этот период то обязательно познакомиться с кем-то и эти отношения могут иметь длительное развитие, то есть могут иметь продолжение. 4 мая Меркурий переместится в Близнецы. Это говорит о том, что снова повысится ваша профессиональная активность, о, с отдыхом немножечко вы подзавяжете и снова будете заниматься своими привычными делами. Ну а теперь посмотрим, что вам подскажет второе на период 14 апреля по 8 мая как будет окружающие воспринимать представителей знака зодиака дева семерочка жезлов как людей очень активных деятельных, которые не сидят на месте которым нужно постоянно что-то делать чему-то стремиться завоевывать новые горизонты хорошо, какой будет ваша финансовая сфера в этот период финансы звезда ну можно сказать что она еще большие деньги не приносит она дает надежду дает надежду на то что они будут на то что вы в правильном направлении вы идете вперед идете свои, идете по своим планам все у вас отточено все налажено вы четко знаете к чему вы стремитесь и а к чему вас это приведет что же касается взаимоотношений в семье, в долгосрочных отношениях, которые же были длительное время, здесь башня. Ну, это некоторые разрушения. Вы знаете, в самом лучшем варианте это ремонт, может быть, в доме. А вообще, по тому сочетанию, что я вижу, это разрушения. Это какие-то юридические оформления, бумаги, связанные с разделением имущества, с разделом имущества. Разводы. Дьявол Да Ну, смотрите, здесь может быть Факт измены, например, раскрыт Здесь может быть раскрыт факт Какой-то нечестной игры Будьте, короче, внимательны Для семейных пар Как-то ситуация не очень, если честно Стремно, ну, напишите оно, конечно, не может для всех проиграться. Но как общий фон, видите, оно все-таки почему-то проигралось. Значит, наверное, для, для какой-то части людей оно будет активно. Хорошо. Какой будет любовная сфера для представителей знака Зодиака Дева? Отшельник. Ну, видите, вы вообще в отшельниках. Я могу сказать так. По этой карте очень часто люди отказываются от отношений они готовы принимать любовь но сами ее не отдают но как-то зациклены на чем-то своем, на своих собственных мыслях, переживаниях. Вполне возможно, что вас что-то держит еще из прошлого. Здесь семерочка кубков проигрывается. Она, как правило, дает какие-то воспоминания, человек еще от них не оторвался, он находится в своих мечтах, и здесь еще и леса. Знаете, что что-то не ваше было. Что-то было не ваше, что-то было чужое, что-то умыкнули. Угу. Здесь судьбоносная ситуация. В общем-то, пока развития нету. Пока в любви порадовать ничем не могу. Хорошо, что вас ожидает в карьере? Ну, благо, что это все ненадолго. Карьера. Здесь туз. Туз мечей. Здесь новые идеи, новые начинания. Кстати, это еще указание на то, что может быть новая работа. Или удаленная работа, работа на расстоянии. Туз, э, не туз, а король император, император это очень сильная карта, она означает поддержку очень сильного, влиятельного человека ну и вообще ваши позиции достаточно сильны, кстати, если кто-то планировал менять место работы и вам могут предложить какую-то должность, то есть другую работу с более высокой должностью, то да, соглашайтесь еще Какое будет, каким будет здоровье для представителей знака Зодиака Девы в ближайшем периоде здоровье что будет по здоровью? Строчка кубков. Все хорошо, все отлично. Нет повода для беспокойств. Ну и главный свет для представителей знака зодиака Дева на период с 14 апреля по 8 мая. Королева кубков. Ну, ваш совет связан с некой женщиной, которая относится к водной стихии рак, скорпион Может быть, это ваша подруга, может быть, это мать ваша, может быть, это ваша сестра, жена. Здесь еще и королева мечей, это воздушная стихия, весы, водолей, близнецы. Ну, Судя по тому, что там еще и у вас рядом проиграла стройка, тройка кубков и тут еще и четверка жезлов это скорее всего знаете посиделки но ну, видите этот расклад он в большей степени наверное, все таки для женщин проигрался это такие посиделки с подружками приятное времяпровождение пообщаться поговорить потрендеть в общем то видите птички там под, подсверинкать в общем то как то более приятно провести время немножко отвлечься, ну хорошо, давайте ну а что для мужчин, давайте все-таки спросим, вдруг у нас мужчины тоже какие-то смотрят, для мужчин какой совет мужчины находятся в позиции обороны что-то они как-то защищаются защищаются Что-то мужчин не очень все радует наверное все-таки у мужчин там есть во-первых у мужчин тяга к прошлому к прошлым отношениям что-то они хотят себе вернуть у них там какая-то более печальная история, и она связана с человеком, которого они знали давно давно хорошо знали и ждут с ним изменений, то есть у них идет почему-то возврат к прошлому, они хотят с кем-то приятно провести время, встретиться пообщаться, давно не видели какого-то человека, он им очень близок по по Ирофанту, знаете, человек как друг какая-то ностальгия мужчин накрывает ну что ж Надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Напоминаю, что очередность моих прогнозов зависит от очередности, от ваших лайков, комментариев, кто больше поставит. их в первую очередь я и готовлю. Девы, вы у меня были очень активными летом, причем были безумно активные, я была удивлена откуда взялась такая активность, но ну, вероятнее всего она была связана с вашими днями рождениями, потом она почему-то постепенно спала, ну, я надеюсь на ваши, все же надеюсь на ваши лайки, комментарии, и до встречи в следующих периодах.